Пацаны, к чаю, если что, только пряники. Стэнли! Могли бы уж нахуй монитор мне пробить, на второй вылезти, чего бы нет-то? difficulty Ярик, блядь, ярик, блядь, ярик, блядь, ярик, Don't do that. The top. Oh, no. так, рабочий принес на замену инструмент Рабочий принес на замену инструмент Давайте посмотри, рассказывай, что с ним. Смотри, какая хуйта. А ты говоришь, люди ломаются. Только да, да, да, сюда. Сука. Смотрим. Заломов механических нет. Вид это как, так надо хуярить, чтобы шуруповерт пластиковый согнулся, блядь. Так, болгарку новую получил. Не забудь согнуть, блядь. Витя летит, Еде, а где-то <свят> Это мы Ауди притянули с рыбалки, блядь. <свят> <Я> <свят> <почула>. <свят> вот это комната. Possibilité du ballon. Ne Матало! Матало! Короче, это пиздец! Короче, у нас кошка выпрыгнула с третьего этажа. Я, блядь, пошел ее искать. Я, сука, бегал три часа за вот этой кошкой. Я, блядь, я ее нашел, сука, я весь в крови. Ну что, самое интересное? Вон моя кошка, блядь. Я хуею. Тут ту И его, долбай его. Папа, Whoa. What do you think? That guy's not even racing. Yeah, no. no. Drag it in. Block. Yeah. Oh goodness. <laughs> oh. А что я хочу الج جوات الج Братан, я понимаю, с девушкой расстался, да? Там проблемы, проблемы на работе, увольняют, я понимаю, но я, блядь, жить хочу, понимаешь? Не надо 200, сука, лететь, братанчик! Да ты заебал, я сейчас обозрусь, нахуй! А? Лети!